куда поедем? Ты поедешь на банан? Я не хочу на банан ехать. На банан. Мне кажется Погнали на банан. Мне кажется, наши на башни разнесут просто. Я теорию страта просто бомба. Все я понял. Я поехали на банан. Все согласен. Только я сначала стану вот сюда стрельну, а потом на банан. Хорошо. Так, а это. Ну как Там, всегда мог... я первый вкатываю. Да, да. не надо mm -hmm. не вкатывай, всё. пожалуйста. Давай сыграем от дефа я тебя прошу. Хорошо. Я попробую. Я не, хочу, я не хочу косплеить Дениса, но просто давай не вкатим хотя бы рожить. Косплей Дениса, говорит. Я отвечаю, скину Денису <свеч> этот разговор. <свеч> я тебя сдам. Слышь, ну, ты на турбаче, что ли? Да блядь? я не играю на турбаче, не знаю, что он так быстро ездит. Блядь, я, ж, я с турбачом был, тебя обогнать не мог, а я теперь <свеч> вообще не могу обогнать. Турбачан. Без турбачал, У меня стоит вентиляция, прицел и. Тасылатель. Блять. А вот чуть-чуть не досведешься, и как бы там говно. <гас> Ох, и ебать! <гас> <Вы> кто такие? <гас> <гас> Я вас читал. Не, <гас> не, не пикай, пожалуйста. <гас> не пикай, <гас> <гас> ну там знаешь? же по-любому кто-то из них же пробьет. По-любому, блять. Еще башню-то ворачиваю, как дно. На нем вообще нельзя башню доворачивать, хотя это вообще, я считаю, бесполезно. Капец что-то. это. Мне не нравится здесь, я себя чувствую некомфортно. Слушай, мне тоже. Может свалим отсюда вообще? Воюй, стыкун. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Он своей маской, блядь, С четыре? Е100 в маску бьет. А Е100 на подкалибере, блядь. Это что за... за а, это... О, 277, 277. От, отъезжай, зеро, Да, отбежать. А можешь его 277 чуть-чуть назад напугать? Е-двигателю 277. Ой-ой-ой, хорошо. 277 двигатель, блядь, царь. Косуч, а, подожди. У него боевых уклад, я знаю, через правый каток бьется нормально. Он увидел, он увидел, что я ему в очко пытался. со блядь. Сейчас он подожмется, он тебе сейчас в очко будет стрелять пытаться. Ну это турбо победа, если что. Ага. Бать зараж, не прикинь. Круто. Я пошел Нет, с четвертым, не пошел. Саша, ты билешь что-то? Ты что делаешь, ты чуд... Ты опять рашишь! В смысле, рожь? Я воюю в отличие от тебя. А я ч делаю? Воюешь? Да убивай С4 я справлюсь. Не ты ему дома, пожалуйста. Фер, я буду по твоему играть. Я не пробил его зеру. бьешь я... его, слышишь? Нет, он фальшборс якому летив. Я забыл, что я на фумелях я дебил, сорян. Ой-ой, это эпично просто было только что. Он за фонтан заезжал, но не смог. Так, я за тарань. Давай я за тарань. Да, да, 35. Убежишь? Да Да, вообще, блять, как стать тис нахуй. Я так редко играю, но ну, бывает. Ебать я со сном еще борту. Иисус Зу Зачем вы едете туда? Вы дебилы что ли? Едьте на меня! Я фугас поставил, я этот... Оленюшка. Оленюшка? Ну он поехал в Зу я убью фазу вечерку тура здесь с бурачником. Сейчас их блять почку очко вы, там. Ну конечно. Вычепакают. Все, они еще спрятались. Я потратил миллиард своего времени. А Зеро сейчас всем временем отчупывает эту обиду. 916. 916 ⁇ ёбаный Какой стеб... же я дебил? Я дебил. Просто я дебил. Я согласен первый раз с вами. Просто... Так, смотри. Даю плюшку, блять, этому, сука. И тара ебать, стеру, да? Джж, нихуя. берет всю команду там на силу. Пока уха. ухо, а, да я даже 20... блядь. Я не пробиваю 263-го. 263-й стреляет мне, взрывает НВД и поджигает меня. Хрен, хрен. Тихо, тихо, тихо. 74. Так, прикрываемся 263-м. Кидаем вертуху. А-а-а! Давай Ой, хорош Вот это попадал, я понимаю Но если честно Это мой первый бой За 50 боев Который Я более-менее сыграл на этом Корыте Почему корыто? Потому что я ЛТ-вод И кроме ЛТ я не признаю Никаких танков вот просто можете посмотреть на игру, ну, моего знакомого, которого вы слышали минуту назад. Я помню ВК большой, я помню ВК большой, я помню ВК большой. Ой, oh yeah, oh Я всегда стреляю с вертухи, если ты не свелся, ты промахнулся. Это слив. А, я сейчас с двух сторон на сосуды? Да? да, это слил. А он не будет сейчас пикантом. там вы целишь? Где твоя вертуха, алё? Я не хочу промахнуться, я не хочу промахнуться и промахиваюсь, а? А вы куда это, пацаны? Вот и все, Вот и вот и не захватил базу, добил я. Ну, по сути, бой яичный. Смотри. Сейчас я беру и обманка. Обманка, обманка, обманка, обманка. Пробил, пробил, красиво. Он тебя через ДПМ ебет просто. Ты пробьешь его? Давай, переворачивай. Его. Хорош. Ебать, зверюга, блядь. С кем я играю, блядь? Ну вот и все. У меня все вены, блин, на жопе напряглись. Ой, блин, я что-то руку свело аж. Вся венозная, блин, сердце стукается, капец, руки. Поначалу у меня очень пригорело от этого танка. Охуенный геймплей, блять, на ВК, сука. Вообще обожаю этот танк. Он такой охуенный, просто, неимоверно просто. Классный. Ну и чем мне никто не поможет, что ли? Круто, блядь. Ну и что ты приехал сюда и что дальше, блядь? Будешь стоять меня контрить. На, сука, что, блядь, не борзел, блядь. Охуел вообще в край. Фу, как не заебало рта, сука. Так, поставь маскировочную сеть и спрячься в кустик. Это что за круто. Это не круто. Он засох. Это круто. Так, это круто. Это круто. Добавлена техника кобра. Картель. Картель, добавлены техника... Помойка. Зеро, ты чё такой вот, оптимист стал? Я, ты же всегда был добрый Витали. В смысле? В смысле оптимист? Если она помойка, ебаная. Меня просто никто не боится. На меня просто все упаруются, долбоёбы и трахает арта по 500, блядь. Это такой помойный танк просто. Просто никто его не боится. Просто, ну это дерьмо, ебаное. Вот ба бачат галимый. просто вот 300 урона ебало, блядь. Какая броня, блять? В каком месте, блять? В каком, сука? Просто... блять, ведро, ведро. Али мое ведро, а не танк? Да, и сейчас арта мне доберет, да? Охереть. Охерена, просто охерена. Кайф, кайф. Кайф, просто кайф. сексуалити. Меня поджал, блядь, Е4, и ебёт арта просто по 30, по 100, по 200, блядь. Это пиздец, блядь. У меня 300 хп, сейчас еще чуть. Мой знакомый мне прожжал все уши просветленкой на ВК. Я с него сначала смеялся, говорил, что он много лиме. Какая просветленка? Давайте начнем с того, что у ВК без просветленки 450 обзор. Но с нововведением. Мало шумки. Которая дает 8% незаметности 450 обзора Это уже как бы мало ТТ вы будете пересвечивать Но СТ вы перестаете пересвечивать А это потенциальный дамаг для ВК Потому что СТ думают но ну, это ТТ как бы Смысл, что ну, СТ стреляет с куста И думает сейчас не засветится Но не тут-то было Просветленкой, даже не боновой У ВК 500 обзор И СТ начинают светиться после этого Вот видите сейчас данный бой Где я спокойненько Прожету пересвечивал Даже не в умелых Руках ВК Показывает себя очень хорошо Что я хочу этим сказать Играйте как играете Как знаете, никогда никого Не слушайте, играйте В удовольствие Потому что я как бы LTV, вот я ТТ ненавижу, медленный геймплей я вообще не приветствую, но в моих руках даже, в моих кривых руках даже я могу накидать 7к дашки. С вами был Розе, всем до новых встреч.